Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья Теленкова, один из организаторов конференции «Взрывные методы интернет-продаж». И сегодня у нас в гостях один из наших спикеров. Я с гордостью и радостью представляю ее. Это Ольга Трошина. Ольга, здравствуйте! Добрый день, Наталья! Добрый день, уважаемые слушатели! Ольга Трошина интернет-предприниматель, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт в области автоматизации бизнеса, мастер создания систем и разработки стратегии, эксперт по достижению целей. Она а организатором Global Info конгресс который прошел в прошлом году. Это была большая двухдневная онлайн-конференция, посвященная заработку в интернет. Она автор нескольких книг, посвященных этой же теме для инфобизнесменов и MLM-предпринимателей, прививка от автоматизации бизнеса. И вот книга Стартап ⁇ Денежный поток из интернета ⁇ написана в соавторстве с долларами-миллионерами информационного бизнеса Рунета и сейчас продается на Озоне, а также в центральных магазинах страны. Автор практического курса ⁇ 13 шагов к миллиону в интернет ⁇ и многих других. Я должна сказать, что мне посчастливилось учиться у Ольги. Вот как раз «13 шагов по миллиону» в интернет я проходила и благодаря этому очень сильно структурировала свой бизнес. Ольга, огромное спасибо! Очень приятно, Наталья, пожалуйста! Скажите, пожалуйста, из МЛМ было, скажем так, поток людей, которые приходили и оставались навсегда в инфобизнесе. Есть люди, которые делают вид, что делают инфобизнес. Вы очень структурированно подошли к этому. Да, мне вот это вас очень сильно восхищает. Четкая структура, которая позволяет увидеть более ясно свой бизнес, потому что множество книг, в которых написано очень сложно о бизнесе. А что вам позволяет вырабатывать вот такие стратегии? Хороший вопрос, Наталья, задала. Что позволяет мне, наверное, какой-то, может быть, дар свыше, уметь увидеть и разложить на составляющие части, на составляющие элементы то, что я хочу получить в результате. Очень много мы говорим о целях, мы говорим о том, как рисовать карты, сокровищ, создавать видение, утром прочитывать свои желания, свои цели, вечером визуализировать и так далее, и так далее. Но суть достижения цели сводится не к тому, чтобы только визуализировать. Суть сводится к тому, чтобы каждый день делать шаги, которые к этой цели приведут. И как раз вот здесь очень важно увидеть себя как бы со стороны, прийти в ту точку, в которой вы хотите находиться через какое-то время и увидеть обязательно те шаги, которые вас приведут в эту точку. Не просто визуализировать и сидеть ждать. да, Вот сейчас ко мне постучат деньги в дверь, да, там, или сейчас свалится на меня принц тут на белом Мерседесе. Ничего не произойдет без наших усилий. Это же касается мы фигуры, это касается каких-то взаимоотношений, это касается любой сферы нашей жизни. И когда мы просчитываем вот эти шаги, видим составляющие, из чего вот получится этот результат, вот тогда он и получится. У меня есть вот такой дар видеть вот эти шаги. Действительно, удар, потому что не всем дано увидеть, во-первых, впереди себя, да, то есть это же надо вот представить, понять, увидеть себя совершенно другим человеком, с да. другими навыками, с другими целями. Ну, здесь надо просто это тренировка, нужно уметь уйти из той точки, где вы находитесь, подняться как бы над собой, со стороны на себя посмотреть, оставить, может быть, себя в том месте, где вы есть, угу. прикинуть маршрут, и вот сидя на облачке там на небе, да, посмотреть, а что же я хочу, куда я хочу. Иногда бывает, что вот последний, допустим, мой шаг, который сейчас я уже разорвала отношения с этим проектом, я очень хотела попасть в проект InfoBusiness2.ru, хотела представлять действительно город Омск. Но когда я попала в это окружение, то поняла, что это не то, к чему я стремилась. То есть расхождение в принципах, в взглядах на бизнес, на жизнь в целом, вот. Здесь тоже не нужно бояться, это очень хорошо, что у меня этот прорыв произошел за короткий промежуток времени, многие люди идут ну, в такое окружение годами, пятилетками, у меня это произошло очень быстро, меньше, чем за год. И здесь важно тоже понять, что отлично, я поняла, я здесь не хочу быть. Я хочу быть в другом месте. Не надо как бы паниковать, потому что это огромный опыт был получен в результате этих действий. И пересмотреть свою программу движения и идти дальше. Такое серьезное как бы взрослое отношение, да, потому что сделан шаг, ему сделана быстрая оценка. Есть люди, которые… Просто вот сейчас нас слушают много инфобизнесменов молодых и… Есть определенные иллюзии, которые делают одни и те же действия каждый день, да, и нет вот этой аналитики, то, что вы провели очень быстро. Здесь может быть... Для меня это не так быстро, может быть, со стороны, да, по срокам это очень быстро все происходит. Этот процесс аналитики, он скрыт от глаз людей. И поэтому я сейчас просто откровенно говорю, что не нужно пугаться. То есть люди иногда они начинают в этом страхе сидеть, что я совершил ошибку. Ни в коем случае этого не надо делать. Если вы поняли, что попали не туда, куда стремились, вас не устраивает или окружение, или... Вас не устраивает цель, да, вот вы шли-шли, оказывается, -шли, а, в лестницу подставили никто вершине, вам там некомфортно, вам нехорошо, ничего в этом страшного нет. Был приобретен опыт, был приобретен навык, вы туда попали в результате каких-то действий, и вы закрепили этот навык у себя, вы научились чему-то, то есть любые наши действия, они нам дают какой-то опыт. И нужно просто сделать анализ без страха, не плыть по течению, что вот я пошел, что же мне теперь делать. Mm -hmm. ну, здесь нужно просто остановиться и сказать «стоп, нет, это не то, что, к чему я стремлюсь», потому что жизнь, она недолговечна. И мы с вами, Наталья, находимся в том возрасте, когда уже ну, каждый вот такой шаг нужно сделать более взвешенно, mm -hmm. потому что сколько нам той жизни отведено, мы же не знаем. И поэтому тратить ее впустую день за днем, час за часом, минуту за минутой совсем не хочется. И поэтому, если оказались не там, в отношениях, если рядом с вами не тот человек, или в бизнесе не то окружение, или вообще что-то вы хотите поменять, не нужно бояться, нужно остановиться, сказать «нет, я хочу другого», составить себе маршрут и идти. Потому что это наша жизнь, за нас ее проживать никто не будет. Ни брат, ни сестра, ни муж, ни жена, ни дети наши – мы сами только можем управлять этим, и мы можем сами этим своим временем, которое нам отпущено на земле, распоряжаться. Точно. Ольга, я знаю, что это был не единственный ваш такой решительный поворот в жизни прийти на вершину и поменять ее на другую. Когда вы уходили из наемного труда, тоже был такой вот серьезный шаг. Ой, ну это было давно уже, конечно. Тогда, наверное, мне было проще. Со мной был рядом любимый мой человек, мой муж. И когда идет поддержка, конечно, я помню, что, да, я где-то переживала, но он сказал, пусть будет так, как ты решила, вот я рядом, и все вот мое плечо, а там уже будешь искать, чем ты хочешь заниматься. Потому что на самом деле мой муж, он вложил очень много веры в меня, в мои достижения, он позволял мне заниматься тем, чем мне нравится, mm -hmm. позволял мне расти, развиваться, и поэтому я ему очень благодарна, светлая ему память. А когда ты остался один, и тебе нужно принимать решения, и порой бывает не с кем посоветоваться, ты отвечаешь только сам один за свою жизнь, но здесь, наверное, случаются как бы и ошибки, но опять же не нужно бояться их принимать. То есть я сейчас это спокойно, откровенно говорю, потому что многие люди могут слушать меня, и может быть они оказываются в такой же ситуации, Редко кто говорит откровенно о том, что ну, были ошибки, были грабли. И поэтому мы живые люди, мы стремимся куда-то, особенно когда мы стремимся в какую-то определенную вершину, в определенное mm -hmm. окружение. Когда ты в инфобизнесе, ты видишь, что вот оно, вот здесь вот находится свет инфобизнеса, да, ты, естественно, хочешь попасть туда. А когда ты попадаешь и понимаешь, что это не то место вообще, где бы ты хотел быть, не надо, нужно понять, что ты хочешь. И создавать тогда для себя другие условия. Вот вы сейчас говорите о больших вершинах, да. В интернете же люди приходят в большинстве своем просто заработать денег. Кто-то 30 тысяч. Кому-то и миллион, конечно, нужен, да? Здесь надо, конечно, разделять. Если человек пришел заработать денег, mm -hmm. просто заработать денег, то ему нужно искать заработок. Это, пожалуйста, фриланс, это можно искать какие-то заказы, да, вот я сотрудничаю с ребятами, это хорошие ребята. То есть я им делаю какие-то разовые заказы, они выполняют, я им оплачиваю работу. Они не думают о бизнесе. Когда речь идет именно о том, что вы хотите создать что-то, повести за собой людей, да, если это инфобизнес, здесь идет речь о том, что вы будете выступать тренером для кого-то. Угу. Потому что инфобизнес – это не заработок. Заработок – это когда вы идете и отдаете свое время как бы, в наемный труд. А инфобизнес – это бизнес, когда вы сами предпринимаете шаги, вы обучаете людей тому, чем вы владеете сами, передаете какой-то опыт, какие-то навыки, которые имеете, и тем самым помогаете людям тоже изменить их жизнь. Вы хотите оставить еще вслед в людях, да, вот, как бы, тренерство, оно в этом и заключается, помочь людям развить какие-то навыки. И тогда здесь, конечно, идет речь о том, в каком вы окружении находитесь, где вы получаете знания, к чему вы стремитесь. И, естественно, вам нужно стоять на ступеньку выше тех, кто идет за вами. Понятно, что все следят там, за моими успехами, куда я движусь, и люди идут за мной и повторяют мои действия. И поэтому я не боюсь говорить о том, что где-то я совершаю ошибки, чтобы они знали, что я... Не бог какой-то, да, там, статуя. Mm -hmm. Я такой же живой человек, как и они. Что-то мне сегодня нравится, куда-то я стремлюсь в одно место. Завтра это может быть, если это не соответствует тем целям, которые я поставила, и не дает возможность мне реализовать себя на полную мощность, то это может быть изменено все вплоть на 180 градусов. Как раз сейчас я нахожусь вот на таком этапе. Когда я круто все меняю, я меняю место жительства, я меняю направление движения своего бизнеса, mm -hmm. все круто меняю, и это возможно в любом возрасте. Главное, чтобы было желание, вы видели свою цель и к ней шли. Я желаю вам успеха в реализации ваших планов. И скажите еще, пожалуйста, нашим слушателям сейчас, что вы расскажете на конференции конечно на конференции я буду говорить о методиках которые помогают развить предпринимательское мышление потому что если человек очень много лет работал в наемном труде ему трудно начать свое дело у него несколько другой взгляд на жизнь и на те возможности которые жизнь нам дает то есть я дам конкретные упражнения Повторяю, которые каждый день, человек может развить действительно предпринимательское мышление и увидеть возможности. Следующий момент, мы поговорим, конечно, об инфобизнесе. Это моя любимая тема, я от нее не собираюсь уходить, даже если я займусь каким-то еще бизнесом. Инфобизнес – это то, чему уже я отдала свое сердце и буду в этой теме постоянно развиваться, совершенствоваться и обучать людей, потому что это действительно возможность создать дополнительный источник дохода или даже основной аэродром в своей жизни, когда мы монетизируем те знания и навыки, которые у нас есть. И поэтому мы будем говорить о глобальных ошибках, которые совершают на старте новички инфобизнеса. Мы будем говорить о тех факторах, которые мешают людям рвануть вперед, да, вот они, как вы сказали, приходят, что-то делают, делают, а результат не получают, то есть что сдерживает, мы будем говорить об этих факторах, сдерживающих, я буду давать целую структуру, шаг за шагом, один, два, три, четыре, из каких элементов складывается инфобизнес для того, чтобы человек преуспел. И можно будет, прослушав мое выступление, уже проанализировать ту ситуацию, которая есть у каждого слушателя, посмотреть, где его слабое место, чтобы добавить туда действий и уже начать получать результаты. Ну и, конечно, будут подарки, будут приятные очень предложения интересные, поэтому я приглашаю всех приходить, и будет много еще других интересных спикеров, и я думаю, что в целом вот эта неделя она пройдет очень плодотворно для тех людей, которые хотят меняться и хотят менять свою жизнь. Спасибо, Ольга, за то, что поделились, что будет на самой конференции. Фактами своей жизни я искренне вам благодарна за это. Еще хочу отметить, что мы очень часто слышим о том, что нужно разобраться с целевой аудиторией, нужно понять, как писать продающий текст. Ольга сейчас сказала нам о том, что начинать нужно с самого главного, с того, что нужно непосредственно вам. Так вот, если вы хотите изменить свою жизнь с помощью интернет-бизнеса, то приходите и вы узнаете множество способов и получите четкие инструкции, в том числе от Ольги Трошиной, как вы это можете сделать. Спасибо, Ольга. Спасибо, Наталья, за предоставленную возможность выступить за это интервью и, конечно, за тот труд, который вы сейчас делаете, вкладываете, создавая вот эту конференцию, потому что я знаю, что это огромный объем работы, и поэтому все, кто приходит на подобные конференции, они, как правило, если применяют хотя бы 1% всего от каждого спикера, то уже растут и меняются. Поэтому вам спасибо и успехов. Спасибо, Ольга. До встречи. До свидания.